всем приветик ну что ж сегодня у нас будет разборчик нового ивента который к нам придет буквально на этой неделе предстоящей а также я хотел бы с вами немножечко поговорить по поводу пробужденного ганана давайте приступим первое что я хотел бы сказать это пробужденный ганон имеющий новую Стадию пробуждения, так сказать, где вы будете получать его эмблемки для пробуждения и, естественно, трушку, труснаряжение его за выполнение всех его миссий. Но вот незадача появилась. В момент, когда у нас разработчики ввели данное место, данную стадию прохождения, у нас был невероятно просто большой наплыв читеров. И разработчики приняли решение предупредить всех игроков о том, что они будут банить не только читеров, но и тех, кто решил пройти вместе с ними. Поэтому, чтобы не было у вас лишних вопросов, я решил вам объяснить, что они имели в виду. А имели они в виду следующее. Проходя квест с читером, они будут смотреть на то, Часто вы с этим человеком вообще проходите квесты? За сколько времени вы прошли данный квест вместе с ним? Знали вы об этом или нет? То есть, если у вас видно было, к примеру, что статы данного персонажа, извините, поляму каждая, то я думаю, вы должны были бы уже точно понять, что он читер. А в этом плане, если вы поняли, что он читер, но все равно пошли, вас забанят. Также хотелось бы еще предупредить о том, что разработчики в будущем, если вас уже забанили, введут функцию оспаривания временно, естественно, оспаривания их решения о том, что вас надо было забанить. То есть, если вы считаете, что вы сделали все правильно, вы не знали, что с вами читер, то вы вправе взять и пойти написать им о том, что, ну, естественно, когда это введут. О том, что вы не согласны с их решением, объяснив ситуацию, они проверят, правда это или нет, и уже вынесут вердикт по поводу вас. Но самый лучший вариант, естественно, это не ходить на нынешних реалиях на Ганона. на его пробужденную стадию. Зачем вам это нужно? Зачем вам нужен бан? Зачем вам нужен лишний геморрой? Ну что ж. Предисловие по поводу Ганана я вам сказал. Советую не ходить в ближайшее время в мультиплеер на стадию Авак Ганона. Может быть, когда нам ведут следующий раз его ивент, э, то вы уже будете более спокойно проходить его, потому что у нас появятся, скорее всего, новые персонажи для прохождения его стадии. Ну а пока, единственное, что можно сказать, держите себя в покое, и не ходите на те стадии, где вы можете получить бан почти ни за что. Ну а теперь давайте разбираться с ивентом, который к нам придет. Это шахты. Давайте разбираться, как это будет реализовано, что вы будете там делать, какие есть нюансы у данного ивента. А нюансов там Несколько. Первый нюанс это то, что вы будете использовать трех персонажей своих, а на четвертом месте у вас будет выбор поставить одного из персонажей друга, либо же поставить просто персонажа, которого вы будете выбирать из списка предложенных. Зачем мы это сделали? Для того, чтобы вы могли, ну, так сказать, получить возможность поиграть за персонажа, которого у вас нет и попробовать пройти тот же самый элитный стадию, элитную босса. Ну, в принципе, на самом деле это очень-очень удобно. Почему? Потому что вы, имея троих персонажей и хорошего обмундирования на них, можете попробовать пройти босса, добавив себе недостающего персонажа, и получить за это награду. Я считаю, что это очень Хорошее решение со стороны разработчиков. Также хочется отметить, что у нас делятся боссы на элитных и обычных. Элитные — это красного цвета, не очень хорошо прорисованные, просто красного цвета боссы. А обычные — это ну обычные, то есть они будут выглядеть как нормальные персонажи, обычные боссы. В принципе, этот факт я уже вам сказал. Какие персонажи, какие боссы у нас вообще будут в нашем о, данном ивенте? Ну, давайте разбираться. Тех, которых у нас есть информация, что точно будут. All those. это Смертушка, потом Паламисия, это у нас Рыцарша синего цвета, потом Subject Beta 3, ну, я думаю, все знают, кто это такой. Это, на всякий случай повторюсь, Чудик с большой такой рукой. Обычно он серого цвета, но он может быть и синего цвета у нас. Дальше. Будет огненный дракон. Потом будут вот, птицы. И будут еще э, драконы, которые на двух ногах. То есть Фос Радий. Если я правильно помню, как его зовут. Вот такие вот боссы у нас будут. Боссы, которые будут иметь элитную стадию это Паламисия, это Олдус и, насколько я правильно помню, еще будет Танетератус. Это как раз таки птичка. Вот эти вот три босса у нас будут являться элитными и, в принципе, иметь их обычную форму. Более подробно о каждом из боссов мы будем разбираться уже в следующих видео, как нам придет наше обновления. Я там буду записывать видеоролики по прохождению. И буду рассказывать как правильно проходить, что вам нужно, ну и так далее. Далее. Что еще хочется сказать. У нас будут еще делиться не только на элитные и обычные боссы, но еще будут делиться на сложности. Чем глубже в лес, тем больше дров, как говорится. Верхние этажи это которые выше b30 на этих этажах ну, грубо говоря не совсем это этажи это глубина скорее вы должны будете обратить внимание что стратегии против боссов будут уже меняться так как это уже сложный контент а после b40 или около того Настоятельно рекомендую пропускать всех элитных боссов, кроме Ифрита. Ну, потому что вы не будете получать уже никакого профита от них. Но с Ифрита, естественно, вы будете еще более-менее какой-то профит получать. Также обратите внимание, что у боссов в шахтах есть ограничение по времени прохождения. Три минуты. Если вы не сможете пройти э, за три минуты, то вас станет невозможно их победить. Они будут наносить по вашей э, команде огромный урон, и вы не сможете, в принципе, их убить. Вы не сможете также отменить их урон с помощью таймстопа, поэтому вам это нужно запомнить. Что ж, ну в принципе, вот такое вот у нас э, пред-ивентовское разборчик, так сказать, предывентовский будущего обновления. С вами был, как всегда, Макс. До новых встреч. С пока, в принципе. Вступайте также в Discord сервер Ссылка в описании. А также я начал ввести еще дополнительные гайды о игрушке под названием 7 смертных грехов». Советую посмотреть мои гайдики. Они очень интересны. Также ссылка в описании на мою группу по семи смертным грехам. Ну, а с вами был, как всегда, Макс. Повторяюсь, до новых встреч, пока!